Значит, Искривление здесь и самое страшное у нас вылетел вот этот ванок. И плюс вот этот раздел получается нижняя часть грудного отдела, а, уменьшено расстояние между позвонками, чего вызывает болевой синдром. Да? Визуальные пальпации у нас 6-7 вылетели и практически весь грудной отдел, да, весь тачик. Но ну, вот здесь вот нажимая, есть дискомфорт, да? Угу. Ну, чуть пониже. Да, до вас тут. Вот вот это Этого что то натягали, тяжелого, но именно тянул на себя что-то. Ну, да. Вот здесь. Ну, да, понятно, он вылетел. Ну, вот он развернутый, этот позвонок. Что ж, этот позвонок. А вы не помните, что подняли, как это могло быть? И плюс у нас крестец, да, выше своей нормы. Ну, если в армии что-то... Ну, если говорить, дискомфорт был в детстве в 15 лет. Ослабись. Да. Правая нога короче, левая. Минут, получается, У нас тас вот так вот подтянут, да? О. Ага, и вот сюда развернут у нас получается. Может быть, тренажеры... Угу. Спорт всегда повышенный, да? Безудержный, безудержный спорт, бесконтрольный. Хотелось больше, сильнее, да? Так, я вам сейчас контрольные точки понажимаю. Вы мне скажете по болевым ощущениям, оценку дадите по 10 шкале, хорошо? Угу. Поехали. Здесь. двоечка. Здесь. Единица. Здесь. Ну, я бы сказал ноль. Хорошо. Здесь? Ноль. Uh -huh. Здесь. Ай-яй, троечка. Uh -huh. Здесь? Где так же? Здесь? Неприятное ощущение. Uh -huh. Не больно, просто неприятно. Uh -huh. Ну, один-два можем сказать. Ну, да, один Здесь? Неприятное ощущение. Ну, один-два. Двойка. Двойка. Uh -huh. Здесь? эй, эй было, было с Внутри, назовем, что Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Я так сейчас дышать не могу. Я понял. Голова кружится? Да, пока что нет. Но уже скоро. Ага. Как же бегаете тогда? Тяжело. Тяжело а ну, да? еще, Сейчас у меня раздышимся. Ага, вот в чем за проблема. Здесь. Видите, на расстоянии между позвонками огромное получается, не больше сантиметра. Они вроде у вас визуально не сильно торчат, вот этот горник. Здесь они влево развернуты, то есть получается, что седьмой у вас в эту сторону развернуты, а пятый уже в эту сторону. Mm -hmm. Вот они разошлись. Здесь может быть немножко, поэтому дискомфорт. И, и со зрением. Как раз то, что вы говорите, плывет зрение иногда. Не так повернулся, не так это, не mm -hmm. в той позе постоял. Вот они два позвонка шли сюда. Ага. А эти опять сюда, то есть шестой, седьмой вправо, пятый, четвертый влево, первый, второй, третий вправо. Поэтому у вас идет. Ну вот чувствуете, да? Правая мышца вот она у вас катается, а левая. Ну то есть таких болевых ощущений, наверное, нет. Ну-ка, сейчас вот нажимаем. Да, да, вот, правда, справа, справа, неприятнее. справа неприятнее, чем слева. Объясню почему? Вот это вот они смещены из-за того, что позвонки верхние позвонки. Они зажали у вас вот эту мышцу, получается. И у вас правая мышца более развита, чем левая. Здесь вообще не идет. Все, уперся. Ну, получается, у нас угол. Вот у меня кулак лазит. Видите? А сюда поворачиваемся. У меня ладонь только лазит. Да? Разница огромная. Все, Лунечка. Тоши, поворот смотрим Чин -чин -чин -чин. был кулак Пу сейчас кулак не помещается на да? уже больше пока мышца еще не пускает здесь, здесь вообще как сова уже стал еще раз сюда был кулак то есть вот у меня вставала на сейчас получается не идя никак здесь как здесь но уже отпустила. Мышцы сейчас разработается. Вдох. выдох вращается. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. на Вдох. только работают мышцы. Да? Идеально. Таз ровненький. У нас все хорошо получилось. Отлично. А? Отлично, говорю. Все хорошо идет. Вдох. Выдох. Сейчас после меня дышать начнете. Поймете, чтобы, что у вас никогда легочная система не работала. У меня профессиональные спортсмены приходят и говорят, я говорю, вообще как работал раньше. Люди, представляете, которым по 30 лет, которым 27, 20, 30 лет, он говорит, как раньше оказывается. Оказывается, у меня легкие не работали. Дышать стал по-другому, выносливо повышается там. Скорость повышается, да, то есть. Здесь. 1 -2. Uh -huh. Здесь? Так uh -huh. Ну, какой у нас тут лордоз, прогиб такой, да? Здесь немножечко у нас получается идет отек. Небольшие гематомки появились. Здесь. Здесь не болит. Ага. Точно. Здесь. Хлопает боли. Отлично. Здесь. Единица. Ага, хорошо. Здесь. Единица. Ага, хорошо. Здесь. Единица. Здесь. А, двоечка. Ага, Я хорошо. ближе. Ага, здесь? Ага, здесь? Не больно вообще. Ага. Заметили, да? Некоторые моменты у нас, получается, выросли. За счет чего? За счет того, что нервное окончание поставили, и когда здесь равняли, получается, прострелы были даже в ноги. Это необычная реакция. Молодчина. Были? Крестец очень сильно смещен, бугут кувшин. Обычно у всех вот это вот четвертый пятый позвонки выпадает. а у вас выпал именно вот этот. То есть видите, смотрите, анатомически должно быть вот так, а? Вот чуть-чуть прогиб. У вас первый второй здесь был выпущен, плюс крестец стоял не так, а больше сюда. Плюс вот, это, вот эти позвонки, они должны быть друг за другом, то есть вот этот позвонок должен быть ниже этого, это должен быть ниже этого, это должен быть ниже этого, а в итоге они все вот так вот торчали, да? И вот эти, например как птеродактиль, вот отсюда до сюда весь раздел торчал. Сейчас их поставили на свои места, как они положены. Здесь да, эти были вправо, эти два влево, и здесь три вправо. Поэтому тоже как бы, вот, правая мышца спазмирована была. Здесь сколиоз не ваш до конца, а в грудном отделе он не дался. То есть прям в идеал, в ровненький в идеал я не вывел его, конечно. Вот, Но с первого раза... Там Почти 30-летний парень, это сложновато. Ну, плечо опустил, не потому что чтобы Сидит значительно ровнее. Я никогда этого... Нет, я лучше бы не Мы сейчас в конце теста с вами сделаем. Мы когда наклонялись, у меня болевые ощущения раньше были? Да, крестница. Ну, сейчас мы немножко восстановимся, чай попьем, поговорим. А потом в конце сделаем тест, болит у вас или нет. Пошел. На выдохе. А теперь резко, поднялся. Есть? Да нет, ничего. Еще раз. Может показался. Выдох. Поднялся. Да нет, ничего нету.